Курсы SMM в Академии ВКОМ помогли мне разобраться в социальных сетях, узнать много нового, узнать много разных методик и специальных программ и приложений, которые можно использовать для работы в социальных сетях. Сергей Кузьменко как спикер был очень хороший, грамотно все объяснял, показывал хорошие примеры и доступным языком все рассказывал. Также вовремя отвечал на все поставленные вопросы и проверял домашние задания.